доброго времени суток друзья И я сегодня нахожусь в очень необычном месте я нахожусь в гостях у дмитрия который у нас в валенсии лечит зубы но я к нему пришел совсем по другой теме зубы сейчас лечить не будем мне попалось очень интересно интересные вернее две картины я никак не могу установить ихнюю и ну, художника не могу понять, кто. И вот обратился я к Дмитрию. Почему? Потому что у Дмитрия есть супер-супер классный электронный вот такой вот микроскоп. Как называется он? Дим. А, это... Да. Это хирургический стереомикроскоп для вот точных всяких операций микро. О, ну, знаю. для картины пойдет, да? Абсолютно. можно. Абсолютно. И вот сейчас мы, мы короче говоря, Посмотрим, кто, кто этот все-таки картины нарисовал. Уже знаем кто это. Ну, а, ну подожди, да. Я покажу картины. То есть меня заинтересовали эти две картины. Э, смысл такой, что художник нарисовал это темы Альбуфейры и Валенсии, но нарисовал и там было написано 32 й год или 82. Мы так и не поняли. А тут цвет не видно. А ну-ка покажи мне. На свет, на свет убрать. И вот такая вот картина. Тематика Альбуфера, да, Валенсии. Ну вот. И сейчас мы попытаемся вот это показать, все вывести, кто же все-таки художник. Ну-ка. Сейчас надо надекать чуть, -чуть А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все-таки вот. мы его раскрыли. А да, все-таки мы его... Но это 32-й год, по-любому. Да. И зовут художника... Инстантин? Нет. Гильберт Лопес, да? Нет, uh -huh. Их Берто Лопес. Их Берто Лопес тридцать второй год. Ну что там еще написано? Что-то я никак не могу понять. Что Можно будет. разобрать, но там мы расплывались просто. Да, просто краска. Даже только ну, очень большие. Ну, есть, да, да, да, да, да. Ну, зато теряем. видно, зато видно э, вплетенные вот, в краску вот э, от кисти волокна. Кусочки. Короче говоря, получается так, что это 1932 год, это значит было просто тогда была мода, знаешь, как обыкновенная доска, и на нее клеили холст, да. и потом на холсте уже рисовали, потому что видишь точки, вот это точки, это холст. Константин, а вот я вижу, что да. ставит кусок кисти приклеенный к холсту. Где? А ну-ка... Ну на, на цифры, вот на, на буквы, вот если от цифры 3 до 32, вот да. именно... Вот видно, как будто узелок сейчас сюда фокус ворк. А, да, да, да, да, да. да, да. Самое интересное, что... А, самое интересное, что... Это же еще до Гражданской войны. Да, а, до Гражданской да, войны. Да, да, да. да. да. где он... Так, Дмитрий, слушай, а вторую посмотрим картину? Да. Давай посмотрим. Конечно, сейчас. Получается, ты приливаешь, что тебе, тебе можно приходить не только зубы лечить. То есть, если что, просмотреть, приходите дни. Главное персианы закрыть, чтобы граюры были в полной безопасности. да, чтобы не выставили. По-моему, автор тоже. Не, автор роспись, да. А я еще через увеличительное стекло смотрю. Автор тоже. Здесь четко прослеживается, но нет года. Ну По стилю и по тем самым, по рамкам все понятно, что это где-то 32-й год. И так понятно уже, да? То есть это времена как раз Великой депрессии в США, 32-й год. Эпоха бутлегеров, расцвета подпольных империй, капот и прочее. А где-то Иберто Лопес рисовал свои гранюры. Ну где-то здесь, в Валенсии же. Да. -то И того. здесь как раз через некоторое время Хемингуэй напишет свой роман «По ком звонит колокол». Как раз он же был участником гражданской войны да. в Испании. Наверное, это все-таки правильный город, в котором мы живем. Тут столько историй. Константин, это правда? Да. То, что историй в... здесь много, это точно, это факт. Я, я просто, просто ищу, и... ищу клады в зубах. Но... Клады в зубах, да. Но мы нашел. ищем клады в стенах. Ну, короче говоря, все равно нормально. Дим, ну, так как мы уже здесь, уже, ну, так вот срослось, что я приехал к тебе, попросил тебе большое спасибо. Ну, двух словах скажи о своей клинике. Ага, ну она уже закрыта сегодня. Скажи. Нет, я имею в виду. Нет, она закрыта. Я имею в виду людям скажи о клинике, о своей. Ну что уже пусть Ну а значит, ты уже третий год пошел. Три года, да, ты уже? Третий год, два, два мы уже здесь как открылись. То есть работаем в этой клинике, которая мной открыта. И в общем-то все мне нравится. Единственное, что еще много нужно усовершенствовать, как всегда. Потому что всегда хочется что-то покупать новое. Пациенты хотят хорошее увлечения, но мы можем его дать им. Но я вижу, ты стараешься, ты постоянно какие-то какое-то оборудование новое покупаешь, какое-то неземное. Нам пора, нам пора уже, конечно, выходить на какой-то цифровой уровень, потому что сейчас на самом деле у нас есть уже чем заняться здесь. Потому что в цифре мы уже работаем. Единственное, что нам нужно будет сделать, это сейчас, наверное, цифровую лабораторию. Она ага. тут Отчасти есть, но, в общем-то, с испанскими техниками все-таки нужно будет налаживать контакт. Потому что с ними... Говорить нужно на их языке не, не просто на испанском языке, но у них есть своя школа, свои традиции зуб к которым, в принципе, у нас мало общего. Вот, и нам нужно с ними маски какие-то наводить, протоколы вместе создавать какие-то. Потому все здесь это... Ну, то есть ты двигаешься так, в этом направлении, наверное? Ну, да, да. Мне, мне нравится, потому что здесь на самом деле очень хорошая возможность для развития и для да. позитивного просто вообще... Позитивного какого-то. Ну, в принципе, я уже, уже живу здесь 20 лет. Ну, вот мое мнение о твоей клинике, я, ну, потому что зубы лечатся регулярно, да, во всяком случае у меня. Но у меня такое мнение о твоей клинике сложилось, что в принципе я не видел в, в таких э, крутых наворотов, как у тебя клиники здесь, в общем-то. Ну да, и мы только в принципе в начале пути. Я бы хотел, конечно, увеличить не только не только количественно, допустим, количество услуг, которые мы предлагаем ну и качество, потому что Стоматология самая быстрая из всех медицинских специальностей. Она быстрее растет и быстрее прогрессирует, чем даже кардиохирургия. А -а -а. Потому что здесь как раз идет, в стоматологии идет бесконечный прогресс. И сейчас абсолютно нормальным считается, например, изготовление полностью зубов всех верхней и нижней челюстей. Просто за один визит. Это и является стандартом сейчас. Разве такое возможно было представить еще несколько лет назад? Что-то ты такое рассказываешь, как у космос. Есть такие протоколы, конечно, не всем пациентам они подходят. Но, например, если мы говорим о том, что нам требуется удалить у пациента все зубы и поставить ему тут же новые, mm -hmm. мы же можем сделать заранее, использование цифровых технологий нам это позволяет. То есть мы делаем сканирование его челюстей заранее, а потом мы уже делаем новые зубы под его, по его размерам. Мы убираем старые, устанавливаем новые опоры в виде имплантатов, скорее всего, и уже к ним прикручиваем, и все это совпадает. Слушай, а у меня вот такой чисто такой любопытный вопрос. У, у кого вот старые вот эти имплантаты? Помнишь, самые первые были имплантанты да. тогда было? А вот уже есть люди, которые ими недовольны, они хотят что-то новенькое поставить, там какую-то... Это возможно. Это уже... Это, но это больно все равно, да? Это, нет, а, имплантат устанавливается абсолютно не больно. Есть один, один нюанс, очень, очень такой момент интересный. Все пациенты думают, что имплантация это больно, но нет, потому что костная ткань, а имплантат устанавливается именно в костную ткань, она не имеет а, именно болевых рецепторов. То есть, обезболить собственную кость очень легко, mm -hmm. главное уметь э, знать, в какой позиции нужно, и самое важное – это планирование имплантации, именно реализация, она уже отходит на второй план, потому что мы просто воспроизводим все то, что мы запланировали, и, например, нельзя имплантировать э, в лунку зуба удаленного без, э, без изучения детального, снимков до до собственного удаления и бывает что мы уже заранее все проделали на планирование уходит 2 часа а на реализацию 20 минут кошмар и пациент как бы говорит так быстро да ну и остается за кадром вся проделанная работа до то есть все расчеты которые мы производим пациент нам предоставляет снимки мы занимаемся уже расчетами изготовлением каких-то вспомогательных устройств шаблонов для, для имплантации и прочее, И уже в, здесь, в кабинете, вот здесь непосредственно происходит собственно само сам действие. Весь театр вокруг, центра сворачивается, в течение 20 минут отрабатываем, и, и все, за кадром остаются часы, и бывают даже дни, а иногда месяцы планирования. Слушай, вообще, ты такие вещи рассказываешь, но вообще интересно. Я почему говорю, потому что вот в испанскую клинику я захожу, они как-то по старинке все тебе, вот это вот. Я почему, мне нравится тебе приходить, почему вот Я пару раз к тебе же обращался, ты мне зуб вырывал прекрасно, там, и все, что-то. Но все это делалось быстро, понимаешь? По сравнению от испанцев, там у нас есть такое любимое слово «маньяна». То есть это завтра, да? И то есть, но вот мне это нравится, то есть вот это вот у тебя... Вот эта быстрота откуда взялась? Все-таки закладка московская или что? Ну, наверное, все-таки э, здесь все, в общем, здесь все факторы играют роль, потому что, ну, во-первых, время пациента, время клиники э, и, собственно, сам, саму, сама процедура должна быть как бы наименее продолжительной по времени. Но, конечно же, без потери каких-то этапов, которые ее определяют. Но ну, определенный, конечно, опыт уже, да, и какие-то протоколы, которые мы применяем, они, конечно, более передовые, но нельзя сказать, например, здесь в Испании есть интересные, конечно, школы, клиники, но, опять-таки, есть маркетинг э, виде, есть, э, есть медицина, которая, в чистом виде, а есть медицины, которые, в общем-то, Откуда вышли стоматология, это, собственно, медицинская наука. И если мы ставим во главу угла маркетинг и бизнес, это одно, но когда идет работа, основанная на показаниях медицинских, это уже другое. И здесь, конечно, можно говорить о том, что какие-то процедуры выполняются быстрее, какие-то медленнее, Но как говорил, как говорил мой учитель, когда тебя спросит пациент, доктор, вы. Вы мне сделали эту работу за 10 минут, а заплатил я 50 евро и ну вот, 10 минут вашей работы и 50 евро, может быть, 200 евро. И как это сопоставить? Ну, очень легко. Вы мне заплатили не за 10 минут моей работы, а за 15 лет учебы, которую я, которую я отдал, чтобы сделать эту работу вам за 10 минут. Вот это ответ на такой а, вопрос. Не, ну хороший, было. да. Дмитрий, слышишь? Ну, получилось все спонтанно, кстати. Вот мы все-таки приходили, мы, мы брали, брали вот, это вот, вот эти картины, хочу показать. То есть все-таки это прекрасные картины, которые меня заинтересовали. Все-таки, кто знает мое хобби, обращайтесь, кстати. Ты уже, э, так я у тебя так спонтанно интервью взял, тогда да, сними меня, чтобы это было как бы Давай. показано, что мы все-таки да, не, не монтировали это, это, ничего. Это Константин Марасов, да. который да. ко мне сегодня пришел, и да. сказал, слушай, э, Дима, как бы я слышал, ты сегодня вечером не очень поздно заканчиваешь, может быть мы сегодня посмотрим вещи, которые нам интересны, я думаю, почему бы нет. И вот, ребят, я посмотрел, я что хочу сказать. Когда вы в Валенсии находитесь кто и хотите, и хотите то есть, э, сделать друзьям подарок, не покупайте картины какие-то от китайского ширпотреба. Обратитесь ко мне, у меня есть всегда старинные картины, старинные гравюры, которые я вам отдам за копейки. У меня есть такое небольшое хобби, я спасаю картины. То есть, если я вижу, где-то нахожу картины, которые я могу спасти, то есть они мне достаются, я их не иногда реставрирую чуть-чуть, все, и потом просто, или отдаю, если просто даже дарю, или иногда там придется вложить в эту картину какие-то деньги, я символически беру за эту картину, я не беру там полностью, да, то есть, если кому-то на подарок надо, обращайтесь обязательно, я вам что-то подыщу. Дим, ну что, большое спасибо тебе, конечно. я очень рад, что у меня мы запилили такой классный ролик, так что, ребят, все идите к Диме, пожалуйста, идите к Диме, потому что Дима это, конечно, что-то с чем-то. Дим, да. кстати, никто не будет знать, вот многие будут смотреть и не будут знать твой адрес, ну-ка, скажи мне на память свой адрес. Мы в Валенсии по-прежнему, в общем-то, где, собственно, я и открывались изначально. Это улица Visitafion, номер два или номер Дос по-испански. И это находится фактически вот в центре города, где примерно напротив Торрес-Серанус, это знаменитые эти Валенсийские ворота, они из главных городских ворот. Мы примерно находимся между школой языков Валенсии, официальная школа языков, и... Полиция автономии. Есть тут небольшой ориентир, его Узнает многие, кстати, кстати, многие русскоязычные туристы и жители Валенсии. Это маленькая арка. Маленькая полуразрушенная арка, называется Ля Торрета. И вот мы прямо находимся строго за аркой. То есть получается, если вы пройдете через арочку, через эту хоть там сложно, и пройдете, вы уже сразу же попадаете в нашу клинику. В свою очередь, я, наверное, твои данные оставлю в комментариях там. В Ютубе внизу в комментариях, то есть кому-то нужно будет, пожалуйста, посмотрите комментарии, и я там э, оставлю адрес Дмитрия, так что все нормально. Ну вот как-то так у нас получилось, все круто. Вот этот вот, да. вот этот аппарат, аппарат, да, вот этот чудный аппарат, нам сегодня поднял вечернее настроение, так что бомба. Мы ему дадим отдохнуть, завтра да. утром нам придется. Да. Вы... А, начать с снова, то есть уже использовать этих штучек, да. уже лечить пациентов. Ну все, ребят, я прощаюсь. Кто был с нами, большое спасибо. Всем всего хорошего.